Современные технологии позволяют строить быстро, надежно и качественно. В результате процесс строительства из сложного и затяжного превращается в увлекательное занятие. Тем более, что теперь можно существенно сэкономить не только на времени, но и на затрачиваемых средствах. Завод Пластблок производит строительные материалы из полистиролбетона под брендом Пластблок. С помощью этих строительных материалов можно практически полностью построить весь дом. В ассортименте завода есть материалы для стен, пола, плиты и перемычки, лотки для армопояса. При этом они не требуют дополнительных затрат для утепления. Например, для возведения стен достаточно использовать блок толщиной 380 мм. Не нужны никакие дополнительные средства. Ваш дом будет теплым. Если для заливки полов вы используете определенную толщину, о которой лучше всего проконсультироваться у специалистов пластблока, то они также не потребуют дополнительных материалов для утепления и звукоизоляции. Перемычки плиты перекрытия, лотки для армопояса. Все эти материалы пластблока уникальны и низкотеплопроводные, что обеспечивает отсутствие мостиков холода, а следовательно комфортное теплое проживание в доме. Завод пластблок никогда не стоит на месте. Он постоянно в общем-то изобретает все новые и новые строительные материалы. И один из удачных скажем вариантов да, этих строительных материалов является мега-пластблок. То есть вот такой огромный, размеры у него длиной там 2, 134 5, высота у него 572 мм Толщина есть на 300 и на 380 Начали мы его изготавливать в прошлом году Вот пошел уже второй год И вот за это время он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны То есть он удобен всем Удобен производителю тем, что получается он методом распиловки Стены получаются ровными, идеальными И не нужно там, наносить, скажем, в дальнейшем Такой большой толстый слой штукатурки Достаточно зашпаклевать, скажем И уже э, будет готовая поверхность для отделки Это э, удешевляет строительство Имеет систему паз-гребень Что, в общем-то, затрудняет проникновение холода напрямую да Это значит, что э, стены будут практически бесшовные имеет э, монтажные петли, что в общем-то упрощает монтаж с помощью э, манипулятора. Не нужен дорогостоящий кран, достаточно того манипулятора, который привезет на объект эти мегаплоки, да, и сразу с, с кузова начнет делать монтаж. Раз применяется манипулятор, то это упрощает труд строителя, потому как не нужно будет таскать вот эти вот стандартные блоки туда-сюда. За них эту работу сделает манипулятор. Им достаточно только уложить клей, скажем, и поравнять эти поверхности. Это ускоряет и удешевляет строительство. За счет того, что вот он такой огромный, заменяет примерно около 15 таких стандартных блоков и около 200 а то и более простых кирпичей. Ну, представляете, положили блоки 200 кирпичей, положили блок 15 таких стандартных кирпичей. Конечно, это быстрее. Мы, мы приняли решение э, использовать этот стеновой материал, потому что э, сделали анализ э, нескольких... Э, Производителей, порядка 6-7 производителей и остановились на блоке, потому что он очень теплый, потому что материал сертифицированный, потому что он исключает многослойность и можно очень быстро монтировать. Вот эти две коробки, вот одна коробка там стоит, вот вторая коробка были смонтированы за три дня. При этом мы понимаем, что можно сейчас его штукатурить уже, э, внутри отделывать и, пожалуйста, к э, внутренней отделке. Пластблок полностью меняет подход к традиционному строительству в пользу однородного материала полистирол-бетона. Например, если вы строите дом и выбираете для стен пенобетон, газобетон, бетон или кирпич, а для полов и потолков дерево или бетон, то вы получаете дом прочный, безопасный, но недостаточно теплый. Без использования утеплителя в таком доме вы замерзнете. Любой утеплитель, который вы будете использовать при этом, безусловно, сделает ваше строение теплым, однако сам утеплитель чаще всего недолговечен, подвержен риску уничтожения холодом, влагой, ультрафиолетом, ветром, а потому требует дополнительной защиты. Кроме того, утеплители не всегда безопасны, так как могут легко возгораться. Таким образом, чтобы получить теплый и прочный дом, если вы строите его из пенобетона, газобетона, бетона, кирпича или дерева, вам в любом случае придется использовать утеплитель, а сверху дополнительную защиту в виде сайдинга, панелей или других наружных конструкций. То есть во всех элементах дома применяется принцип многослойности. Если же вы решите строить дом из полистиролбетона, бетона пластблока, то при ширине стены 400 мм вы получите прочный, долговечный, безопасный дом без дополнительного утепления и защитных наружных конструкций. Ну и самое главное, мегапластблок наш армированный. Поэтому он крепче, меньше подвержен трещинам и усадочным моментам. Поэтому применив мегапластблок в строительстве, вы построите дом быстрее.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 Сайт plastblog.ru